Прежде чем начать эту презентацию, я бы хотел подчеркнуть, то, что у нас на командном сайте нашей команды AngelStills Team существует командный дисклеймер, в котором мы написали про риски и ответственность для того, чтобы каждый осознанно принимал решение, заходил в нашу команду, заходил в нашу компанию и помнил о том, что мы работаем в финансовом секторе, где всегда риски существуют. Вы можете сегодня приобрести биткоины, взять, допустим, биткоины по цене 300 евро. Через неделю они будут стоить 200 евро. Мы работаем на высоковолатильном риске. Также мы работаем по схеме MLM, которая тоже имеет определенные некоторые риски. Также наша компания еще не прошла трехлетнюю такую стадию скажем так, становления. Да, мы знаем, что в основном бизнесы становится после трех лет. Да нам сейчас где-то полтора года. В этом тоже определенные риски есть, но в целом у нас все очень хорошо, и мы не имеем никаких проблем с регуляторами, ни в одной стране, мы работаем больше, чем в двухстах странах, ни в одной стране у нас нет никаких проблем, ни одно правительство ни одной страны нам не сует палки в колеса, и то, что вы читаете, можно кто-то из вас видел негативную информацию от блогеров на английском языке, про то, что OneCoin – это скамп, что OneCoin – это схема понзия, это пирамида. Вот эти люди, они просто зарабатывают таким образом, вы должны понимать. И мы каждый раз, переходя на их сайты, мы помогаем им заработать, да, потому что они привлекают трафик и на рекламе очень неплохо зарабатывают. естественно, на негативе. Кстати говоря, если вы зайдете в интернет и прогуглите такие компании, как Amway, гербалайф или любые другие компании, тоже вы прочтете, что это скам, что это пирамида, то есть, в принципе, песня ⁇ это одна и та же. Учитывая то, что Ванкоин ⁇ это молодая компания, которая работает по бизнес-модели, которой до сих пор не было, конечно же, у нас очень много завистников и, конечно же, мы сталкиваемся с большим количеством негатива. Итак, теперь переходим непосредственно уже к нашей бизнес-модели, и мы будем говорить о деньгах. Деньги ⁇ это то, что у нас окружает каждый день, это то, о чем мы думаем каждый день. Я уверен, что многие из вас засыпают с мыслями о деньгах, просыпаются с мыслями о деньгах, особенно наемные сотрудники в понедельник с утра, когда нажимают на будильника для того, чтобы для того, чтобы заглушить его и поспать еще 15-20 минут, думают о том, что вот, черт побери, опять нужно переться на эту долбанную работу, хотя я ненавижу своего начальника, а что же мне еще делать, потому что я должен кормить свою семью. То есть все у нас упирается в деньги. Деньги действительно в нашем капиталистическом мире необходимы и хорошо, может быть, даже было бы без них, но вот мы все живем с деньгами, поэтому нам нужно научиться, как с ними правильно жить. Для этого нужно понять, как они проходят эволюцию. И вы знаете то, что изначально, изначально в торговле использовалось золото, золотые монеты, серебряные монеты, потому что золото блестит, потому что его легко перевозить, оно и жидкое, можно в карман положить. И уже потом, несколько веков назад, появились в Европе банки, первые банки, и тогда деньги стали, ну, перешли на некоторый другой этап развития. Появились бумажные деньги, потом появились, конечно, монетные, монеты, монетные дворы. И сейчас у каждого из нас в кошельке есть какие-то купюры. У кого-то, может быть, есть купюра в 500 евро. Вот мне нравится такая купюра. У кого-то, может быть, купюра в 100 рублей или тенге. А у кого-то, возможно, купюра в 10 тысяч йен. В принципе, неважно, какая у вас купюра, смысл от этого не меняется. Вы имеете просто кусочек бумажки или несколько кусочков бумажки в вашем кошельке, которые имеют некоторую ценность. Почему? Потому что правительство напечатало эти денежки и вам кажется, что в них есть ценность. И также, когда вы идете в магазин, то продавцы с удовольствием эти бумажки у вас принимают. Почему? Потому что они также верят в то, что у них есть ценность. Так мир работает. И следующий виток развития ⁇ это уже кредитные и дебетовые карты. И они появились несколько десятков лет назад. Я думаю, что многие из вас из присутствующих здесь знакомы с кредитками. И у многих, наверное, есть дебетовые карты, у кого-то есть кредитные карточки. В основном это карты Visa, MasterCard. В Китае это Union UnionPay, есть еще American Express, есть еще другие карточки. Но основные это Visa и MasterCard, да, самые известные компании. Maestro еще есть. Это пластиковые карты, которые появились еще, в принципе, до интернета. Они удобны, по ним можно делать онлайн покупки но они уже немножко отстают от технологий, от развития интернета, потому что сейчас интернет век, и мы понимаем, что сейчас на самом деле каждый день происходит инновация, и мы уже не успеваем за этими инновациями, да, потому что за последние 5-10 лет сколько всего у нас вокруг нас поменялось, даже обратим внимание на наши телефоны, недавно у нас в конце 90-х были Nokia, Ericsson, такие достаточно большие, в карман тяжело умещались, да, сейчас у нас смартфоны, по которым мы заходим в интернет, выходим на Facebook, значит, в Skype можем выходить, можем бесплатно делать видеоразговоры друг с другом трансграничные, из одной страны в другую, и даже можем делать совместные разговоры. Представляете, насколько технологии развиваются. Естественно, в таких условиях не могли и деньги тоже не, не подвергаться этой эволюции. И появилось такое явление, как криптовалюта. И именно о ней мы будем говорить. И в сочетании с индустрией прямых продаж, с индустрией рекомендаций или сетевого маркетинга, называйте как хотите, криптовалюта сейчас очень сильно набирает обороты. И то, что вы слышите на этом вебинаре, рано или поздно вы все равно бы об этом услышали и о криптовалюте, и о том, что на ней можно заработать, потому что это растущий тренд и потому что здесь огромнейшие деньги. Вообще, цифровые деньги можно на две категории. Первая категория, тем нам привычные Яндекс деньги, WebMoney, PayPal, накопительные какие-то карты, может быть, карты с поинтами, с милями, допустим, вот у Рафлота есть такие карточки и так далее. Это тоже, в принципе, карточки, которые используют электронные деньги, и ими можно расплачиваться, вы можете купить свой авиабилет, Например, по такой системе подобной, используя, по сути дела, систему поинтов или электронных денег. Ну, PayPal, WebMoney – это все понятно. В принципе, это эквивалент обычных денег, то есть вы через обычные деньги приобретаете электронные деньги. А есть вторая категория – это биткоины, это криптовалюта, это уже цифровые деньги, которые появились 7-8 лет назад. И они запечатаны, скажем так, упакованы при помощи специальной технологии, которая называется криптография, которая предполагает, что эти деньги нельзя подделать. И все это еще закреплено блокчейном, таким онлайн-журналом, в котором у нас учтены все, все транзакции с самого начала. Таким образом, исключены какие-то мошенничества, и все операции мы видим в режиме реального времени. Так вот, появился биткоин, все началось, конечно же, с биткоина он стал сейчас легализовываться, я об этом тоже скажу, и биткоин добывают при помощи вот таких вот серверов, да, вот вы видите, это называется шахтами, я сам гуманитарий, вы знаете, мне тяжело про эти вещи рассказывать, я сам иногда думаю, боже мой, о чем я рассказываю, я абсолютно не понимаю, как это все работает, и должен вам сказать, что нисколечко этого не стесняюсь, потому что мне это не мешает зарабатывать деньги, и именно в этом суть нашего проекта, что мы не должны быть технарями, мы не должны быть технарями для того, чтобы копаться во всех этих проводах, во всех этих железках и извлекать из этого какую-то непонятную криптовалюту. Тем не менее, изначально люди именно при помощи таких железок извлекали биткоины даже поначалу на своих обычных персональных компьютерах и потом уже стало добывать биткоины более дорого, на обычном компьютере уже это невозможно делать, люди стали объединяться в специальные пулы, и сейчас добывать биткоины очень-очень дорого и практически невыгодно. Тем не менее, термин майнинг закрепился за криптовалюты появились другие монетки, такие как, например, лайткоин, догикоин, риплкоин и так далее, многие из них добываются, часть из них преддобыты, есть есть такая категория криптовалют но мы с вами будем говорить про компанию OneCoin, которая работает по такому же алгоритму, как и биткоин. Есть специальный скрипт, алгоритм и сервера, шахты, компьютеры разгадывают сложные математические алгоритмы. На выходе появляются вот эти вот самые криптомонетки. Итак, график роста биткоинов. Когда появились биткоины, изначально, конечно же, их добывали только маньяки, айтишники, такие люди, которые живут, может быть, немножко в другом измерении, знаете, не очень коммуникабельные, часто это люди интроверты, вот они как раз любят копаться вот, в этих вот во всех вот компьютерах, проводах, и они уже поняли смысл этого процесса, стали добывать биткоины. И вы знаете, они разбогатели очень-очень сильно, потому что биткоин вырос за несколько лет, буквально с 10 центов до более чем 1000 долларов, представляете? Появились истории миллионеров, и изначально, конечно же, все скептически относились к биткоину, при помощи биткоина велась торговля всякими нелегальными товарами, типа, допустим, оружия или наркотиков, или внутренних органов, и потом... Uh, уже биткоин стал легализовываться, то есть это стало большое явление. И uh, статей о том, что биткоин это скам, кстати, тоже было очень много статей, как сейчас про ванкоин, uh, стало гораздо меньше. Наоборот, стали появляться хорошие такие позитивные статьи, и средства массовой информации по всему миру стали писать позитивно про биткоин. То есть это тот тренд, который уже признан по всему миру. И uh, мы, к сожалению, пропустили эту волну. И мы с вами не стали миллионерами, мы не заработали здесь деньги, мы не увеличили капитал в сто, 100, в тысячи раз, в десятки тысяч раз даже, как некоторые сделали. Просто потому, что мы о биткоине узнали достаточно поздно. Но именно благодаря биткоину наша компания OneCoin. И сейчас надо сказать, что во всем мире сам биткоин и криптовалюта полностью легализованы, признаны. Например, в США биткоины назвали биржевым товаром то что по-английски называется commodity то есть это такой же товар как любой другой товар и он облагается налогом суд евросоюза освободил операции с биткоинами от ндс то есть тоже это, это все случилось буквально недавно осенью до да? видим за последний год два очень сильно продвинулись вообще правительства стран регуляторы в криптовалют и по сути дела в Европе также криптовалюта стала полностью легальной, то есть она в правовом поле, есть четкое понимание, что это такое. В Японии значит, подготовлен законопроект, который приравнивает биткоин и криптовалюту к деньгам, представляете? То есть казалось бы, что Япония страна очень-очень консервативна, тем не менее именно в этой стране биткоин уже в ближайшее время будет равносилен японской иене, доллару, евро или любой другой валюте. Конечно же чудесно, то есть в принципе можно будет биткоином, любой криптовалютой делать оплату и менять на биржах, на обменниках, на любые другие деньги. Вот. То есть биткоины это такие же самые деньги, но разница в том, что их печатают не правительства, а их печатаем мы с вами обычные люди при помощи децентрализованной системы и как раз в этом фишка криптовалюты. Здесь убираются какие-либо убираются какие посредники, и мы с вами, то есть пользователи криптовалюты, вместе создают ту или другую криптовалюту. И после этого появилась компания OneCoin. Она появилась полтора года назад, в сентябре 2014 года. И сейчас уже у компании миллион семьсот тысяч платных партнеров в двухсот странах, а компании OneCoin говорят все больше и больше по всему миру, это действительно феномен, проводятся огромнейшие события, я тоже буду показывать фотографии. Головной офис компании находится в Болгарии, в Софии, это европейская компания, также офисы Вот у меня под боком в Бангкоке, я живу в Паттайе, да? в Бангкоке есть офис Потом офис в Гонконге, официальный корпоративный офис во Вьетнам. готовится к открытию офис в Японии, ну и в принципе в других странах. То есть OneCoin это полностью легальная компания, которая за короткий срок огромное количество людей собрала вокруг себя. И мы все вместе добываем эту монету, мы все вместе создаем эту самую криптовалюту. По образу и подобию биткоина, но с некоторыми улучшениями и с некоторыми инновациями. И вот на графике то, что мы начали, стартовали, я отлично помню, как это было год с небольшим назад. Мы стартовали с пол евро и сейчас стоимость одной монеты OneCoin около 6 евро. К концу этого года она будет где-то 12,5-15 евро по прогнозам компании. К концу следующего года 50-100 евро, то есть есть такой средний, консервативный сценарий позитивный сценарий. Но, на самом деле, после того, как мы подключим торговую площадку и когда ванкойн уже можно будет использовать, э, к оплате он будет приниматься, после этого, конечно же, э, цена стремительно взлетит, потому что э, можно будет э, то, что называется, ликвидировать, да, использовать, э, монетизировать эту монету. Поэтому здесь график он построен э, ну, чисто на механизме добычи, не включая вот этот прогноз по использованию монеты. Давайте посмотрим. Естественно, вопрос возникает, окей, хорошо, все звучит классно, криптовалюта, финансовый сектор, деньги, всех это нас интересует, но кто за компанией стоит? За компанией стоит абсолютно харизматичная женщина, абсолютно гениальная женщина. Эта женщина очень молода, ей 35 лет, она моложе, чем, я думаю, большинство из вас, она моложе, чем я, но она еще... Буквально с 20-22 лет очень мощную карьеру стала делать. Она получила два высших образования в Оксфорде и в Костанце, имеет докторскую степень по юриспруденции, по финансам и работала в компании консалтинговой McKinsey. Да, это одна из крупнейших мировых компаний. Она свободно говорит по-английски, по-немецки. Она, в принципе, выросла в Германии, хотя родом из Болгарии, муж у нее немец, он имеет крупную юридическую компанию, и она, работая в McKinsey, была самым молодым партнером по Восточной Европе. Она консультировала такие крупные финансовые учреждения, которые мы все с вами знаем. Это Сбербанк, Юникредит, Альянс, Райффайзен. И после этого она ушла из МакКинзи и стала управлять крупными фондами Восточной Европы с капиталом до 250 миллионов евро. И она дважды стала призером конкурса «Деловая женщина Болгарии». Мы видим в ней видеозаписи, это было в 2012 еще до ВанКоина и когда появился ВанКоин в 2014 году. То есть, надо сказать, что подобное резюме очень редко встретишь, учитывая то, что оружие еще всего лишь 35 лет. И вот представляете, она придумала эту концепцию OneCoin, хотя не имела абсолютно никакого опыта в сетевом маркетинге, она ее запустила в свет вместе со всеми с нами, конечно же, с лидерами, и вот за полтора года мы стали действительно феноменом, и на нас теперь обращается больше и большее количество людей внимания. Так что надо сказать, что мы в надежных руках, Руж управляет всем этим процессом. Она человек, который на момент запуска Ванкоин уже был миллионером, успешным человеком, она не нуждалась в деньгах, она не сделала это для того, чтобы заработать там деньги на жизнь, да, вот как многие запускают какие-то проекты. Она пришла из большого бизнеса финансов, она общается, конечно же, в сфере э, таких э, крутых финансистов, инвестиционных э, банкиров, это ее окружение, она привыкла работать с мониторами, с цифрами, с большими цифрами. Поэтому э, то, что компания уже за первый год сделал оборот больше, чем миллиард евро, а это очень большие деньги. Это, конечно же, не погубило ружу, это ее не сдавило, потому что, знаете, многие люди, когда зарабатывают очень большие деньги, они ну, буквально не знают, что с ними сделать и как-то не могут с собой совладать. Да оружие она привыкла к большим деньгам, то есть она с этим вполне справляется, это все было заложено в бизнес-план. Единственное, что это все случилось быстрее, чем она предполагала, потому что она не знала мощи сетевого маркетинга. Итак, мы видим, что наша, э, наша криптовалюта OneCoin, она уже по капитализации вышла на второе место э, согласно порталу xcoinx.com. На первом месте биткоин, на втором месте OneCoin, э, и его капитализация уже около 3,5 трех с половиной миллиардов долларов, представляете, за такой короткий период. Что такое капитализация? Это количество добытых монет умножить на цену, текущую стоимость монеты. Наша капитализация растет и по прогнозам уже в течение этого года, ближе к концу года, мы обгоним биткоин по капитализации, представляете? И хотя многие говорят о том, что вот вас нет на открытом рынке, нельзя говорить о какой-то капитализации, тем не менее, почему бы нет, у нас есть наша закрытая биржа, и в принципе, почему бы нам про эту капитализацию не говорить, потому что монеты действительно есть, у них есть определенная стоимость, определенная себестоимость, цена монеты растет, наши майнинговые пулы загружены по полной программе, сервера расширяются, все больше компьютеров добывают, ванкойны мощности увеличиваются, и мы по всем каналам, собственно, уже добыли практически около 30% ванкоинов. То есть впереди у нас еще где-то 2 года активной работы. Итак, биткоин или ванкоин? Опять-таки многие говорят, про ванкоин мы почти ничего не знаем столько негатива в интернете, непонятно вообще, как это все работает, а тут, а тут еще этот сетевой маркетинг, а это, конечно же, тоже обман, потому что нормальные люди сетевым маркетингом не занимаются и так далее. Ну вот нам, как лидерам, партнерам компании OneCoin, приходится весь этот бред, конечно же, выслушивать. И люди говорят, что зачем вообще нам заходить в OneCoin, мы лучше купим себе биткоинов. Так вот, для тех из вас, кто до конца не понял да, разницу и преимущества OneCoin, специально этот слайд и подготовлен, здесь Показано то, что у биткоина уже сейчас инвестиционная привлекательность низкая. Это означает, что если вы сейчас купите, например, 1000 евро биткоинов, то вы вряд ли сможете в несколько раз свой капитал увеличить, потому что биткоин он стагнировал, вы видели график, и если он и будет даже расти, то с кого не стремительный, и не факт, что он будет расти на самом деле. Добыто уже 65% биткоинов, дальше Добыча биткоинов становится очень-очень сложной, очень дорогой. И вообще биткоин это не компания, то есть за ним, по сути дела, никто не стоит за самим биткоином. Там нет маркетинговой стратегии, нет офисов биткоина, нету управляющего директора биткоина. Как я уже говорил, биткоин это такая криптовалюта ну, для IT-шников, для людей, кто разбирается в IT-технологиях, для программистов, кто умеет устанавливать какое-то программное обеспечение, шахты и так далее. Для обычных людей, типа нам, нас с вами, это очень-очень все непонятно и ну, добыча биткоинов очень-очень сложный процесс, как и любой другой криптовалюты. 250 тысяч человек владеют хотя бы одним биткоином. Вот такая есть статистика и возможность оплаты в ограниченном кругу. Говорят, что это где-то 50 тысяч торговых точек, мерчантов, которые принимают к оплате биткоина. То есть, если у вас есть биткоины, и вы пойдете в какие-то другие магазины, где биткоины не принимают, то вам скажут, что какие еще биткоины, мы вообще ничего не знаем про биткоины, и вы ими, скорее всего, в ближайших магазинах, торговых точках или любимых интернет-магазинах просто не сможете оплатить, сделать оплату. А давайте посмотрим, что у нас с ванкойном. Здесь ситуация гораздо более интересная. Во-первых, высокая инвестиционная привлекательность. Почему? Потому что ванкоин растет в цене, мы с вами это наблюдаем, и мы добыли всего лишь 28%, то есть около 30% монет. То есть еще впереди вот два года активного такого майнинга. Потом за Ванкойном стоит Ружа Игнатова и, в принципе, не только она, то есть это команда, управленческая команда, это офис, где около 100 человек в Болгарии. Сейчас они переезжают в более большой офис, новые департаменты открываются, штат расширяется. И, конечно же, у Ванкойна очень мощная маркетинговая стратегия, которая заключается в том, что вот это вот пропаганда Ванкоина, да, распространение информации, она нам дает очень хорошие дивиденды, очень хорошие комиссии, то есть вот это сетевой способ продвижения. И на самом деле мы с вами отлично знаем, что по сетевым рекомендациям компании могут за год, за два, за достигать огромных совершенно оборотов, и сети могут становиться многомиллионными и покрывать весь земной шар. Вот именно. Такое сейчас происходит с ванкоином. Потом ванкоин – это криптовалюта для всех. Что это означает? Это означает, что каждый может присоединиться к нашим майнинговым пулам, приобрести пакет в компании ванкоин, получить ванкоины, ждать, когда вырастут в цене ванкоины, когда мы выйдем на открытую биржу, потом продать ванкоины, либо за ванкоины какой-то приобрести. Так вот, у нас есть возможность и будет, точнее, будет возможность оплачивать ванкоинами не, не только там, где принимают к оплате именно ванкоины, а в любом месте, где принимают к плате MasterCard или Union Pay. Почему? Потому что компания RAMS MasterCard, и соответственно здесь уже речь идет не про десятки тысяч тысяч точек, которые принимают биткоин к оплате, а о миллионах торговых э, точек, э, где принимают к оплате MasterCard. То есть вы сможете уже в любых любимых магазинах расплачиваться, кафе, ресторанах, интернет каких-то порталах. Э, и конечно же это все гораздо более удобно именно поэтому это криптовалюта для всех это народная криптовалюта народные деньги и мы видим, что уже на этапе стартапа, то есть, в принципе, еще полтора года только компании, уже у нас миллион семьсот тысяч платных партнеров, то есть, это люди, у которых есть хотя бы один ванкоин. то есть, нас гораздо больше, понимаете, да, что гораздо более ликвидная монета OneCoin, чем биткоин, нам просто нужно еще какое-то время подождать, пока мы получим такое широкое признание в кругах финансовых, в кругах криптовалюты, когда мы выйдем на открытую биржу, когда мы сможем за Ванкоины покупать товары и услуги. А теперь, какова же, в принципе, идея Ванкоина? Вот многие задают вопросы, окей, сейчас Такое огромное количество китайцев зашло в компанию. У них столько ванкойнов, миллионы, десятки, сотни миллионов ванкойнов. Такое огромное количество азиатов зашло, европейцев заходит. У всех есть много-много ванкойнов. Мы видим цифры в бэк-офисе, в кабинетах. Но как мы можем потратить эти ванкойны? Как мы можем их потратить? Каким образом мы сможем вообще на этом на всем заработать? Кто у нас купит эти ванкойны? Вот это очень часто задаваемый вопрос. Он звучит ну, буквально отовсюду. И ответ как раз при он кроется в идее Ванкоина. То есть вам нужно понять, для чего вообще все это делается. Ванкоин это не спекуляции, как многие думают, что вот вы сегодня зашли на пакет 1000 евро, он называется ProTrader, приобрели значит, определенное количество монет, на майнере определенное количество монет, и как можно быстрее их продаете, проспекулируете, знаете, как это бывает в инвест проекте то есть вы свое скажем так, свою денежку закинули, как многие говорят, да, или положили на депозит, и потом вернули, удвоили, утроили, вот и все в этом идея ванкоина, да, вот многим кажется, что это так. На самом деле идея совершенно другая. Идея заключается в охвате трех рынков. И идея настолько большая, что ничего подобного раньше в МЛН не было. Охват трех рынков предполагает, во-первых, 2 миллиарда людей без банковского счета. Это те люди, у кого нет банковских счетов. Второе – это денежные переводы, трансграничные международные денежные переводы. Третье – это сохранение состояния богатства. Я сейчас коснусь каждого из этих пунктов и объясню вам, что здесь имеется в виду. Вот, Я думаю, что у всех у нас есть банковские счета. У меня, например, даже в нескольких странах есть банковские счета. И меня не удивишь банковскими счетами, обслуживанием банковским, там, кредитными карточками и так далее. Но… 65% людей в Латинской Америке не имеют банковских счетов. 80% людей в Африке, я сейчас говорю не про Северную Африку, там не про такие страны, как Тунис, а про Центральную Африку, 80% людей не имеют там банковских счетов, в принципе не имеют. Почему? Потому что люди достаточно бедные, их очень много, но они настолько бедные, у них настолько мало денег, что в принципе они не интересуют банковский сектор. Они их не интересуют. И в Юго-Восточной Азии, где я сам проживаю, в таких странах, как Мяма, Камбоджа и в других странах 58% людей тоже не имеют банковских счетов. Вот эти все регионы, на самом деле, они очень-очень многолюдные. То есть там проживает огромное количество людей. В сумме это 2 миллиарда человек. Так вот, эти 2 миллиарда человек, они не имеют банковских счетов, но понимаете, что у них есть родственники, у них есть друзья, они занимаются бизнесом каким-то, им нужно каким-то образом посылать деньги, принимать деньги к оплате. И, например, в такой стране, как Кения, уже сейчас, несколько лет действует такое специальное мобильное приложение, что вы, может, не имея банковского счета, официально при помощи своего мобильного телефона, причем это может быть старый какой-то мобильный телефон типа Nokia, не смартфон, вы можете пересылать деньги, делать оплату за какие-то товары, услуги. Вот я смотрел недавно ролик на YouTube на английском языке, ну я просто поразился, я не знал этого, да, вот поделился с друзьями, даже кто-то знал на самом деле. Вот по этому же сценарию, в принципе, и Кении, и другие страны они могут принимать, смогут принимать к оплате ванкойны. У них будут мобильные приложения специальные на телефонах также. Но это будет не в рамках одной страны, это будет в рамках всего мира, потому что весь мир будет через интернет окутан вот этой паутиной финансовой, и мы сможем друг другу переслать деньги. То есть ванкоин это зарождающаяся мощная-мощная платежная система, которая будет пользоваться... Ну, я имею в виду, конечно же, в Кейт, то есть не я, Ружа говорит про эти 2 миллиарда человек, сможет пользоваться огромное количество людей, у кого нет банковского счета. Это наша целевая аудитория, и это те самые люди, которые у нас выкупят ванкоины, когда мы выйдем на открытый рынок. Вот я отвечаю на ваш вопрос, кто у нас их выкупит. Далее, частные денежные переводы. Стандартная ситуация, о которой все время говорит компания. В Дубае около миллиона филиппинцев работает, филиппинок, у них зарплата достаточно низкая, они не могут открывать там банковские счета, но они зарабатывают деньги, легально зарабатывают, и их нужно переслать куда, переслать, конечно же, домой на Филиппины. Как они это могут сделать? Они идут в Western Union, или они идут в MoneyGram, они шлют значит, свои заработанные деньги семье или либо родителям, родственникам и платят в среднем где-то 7% комиссию за эти переводы. И вы знаете, что вот эти международные такие платежи частные, они насчитывали в 2014 году 583 миллиарда долларов оборот суммарный за год. То есть это тоже огромнейший рынок. И люди, которым нужно делать подобные переводы, то, что по-английски называется ремитенс, они тоже являются нашими потенциальными клиентами. Именно они у нас выкупят ванкоины, и они будут переводить эти ванкоины из страны в страну, и с другой стороны в той стране, где... Люди будут получать ванкойны. У получателя будет специальная дебетовая карточка ванкарт, которую вы, возможно, уже видели. И они по этой карточке смогут снимать ванкойны в любом банкомате либо тратить в любом магазине, где принимают мастер. -класс. Вот такая ситуация. Я думаю, что сейчас у нас по полочкам это все уже укладывается. Ну и третье, конечно же, тоже немаловажно – сохранение состояния богатства. То есть, если у вас есть деньги, и сейчас я знаю, что очень многие люди как раз думают о том, Окей, у меня есть какие-то накопления, где я могу эти деньги сохранить? Каким образом я могу их сохранить? Ну, например, посмотрим на график, Вот что э, случилось с рублем. Мы видим, что рубль очень сильно обрушился. Э, очень сильно обрушился за последние сколько там, год, полтора года. Я живу, например, в Таиланде, в Паттайе. У нас очень сильно упал туризм, у нас русские рестораны закрылись. Туристические компании закрылись. Понятно, что экономика не в лучшей ситуации находится. Аналогично казахская экономика пошла по стопам То есть тенге тоже очень сильно обрушился. С Украиной тоже очень плохая ситуация. И вопрос в рамках происходящего. Цели... Сообразно ли хранить ваши сбережения в национальных валютах, такие как рубль, такие как тенге? Но давайте даже обратимся к традиционному доллару, который вот многие так очень любят. Если вы посмотрите на график, на самом деле, если вот у вас есть миллион долларов, вы его где-то будете держать под подушкой или в банке, подержите 10 лет, 20 лет, 30 лет. На самом деле ценность этого миллиона долларов она падает из года в год, то есть он обесценивается. И то количество благ, которые вы можете приобрести на этот миллион долларов, падает с каждым годом, и вы видите это на графике. Или давайте вспомним про гиперинфляцию. Вот у меня все время в кошельке я с собой ношу купюру. 100 триллионов долларов зимбабвийских. Представляете, там была такая гиперинфляция, настолько правительство там непрофессионально работало, что вот эти вот бумажные деньги, они вообще какую-либо ценность потеряли. За эти 100 триллионов долларов можно было купить рулон туалетной бумаги. да? Ну, вроде это сейчас у них и закончилось, но тем не менее, опять-таки, вопрос, в чем же нам сохранять наше богатство. Да, конечно же, можно просто приобретать золото, традиционное золото. Но мы живем в век цифровой, гораздо более удобно покупать криптовалюту. И OneCoin, опять-таки, это одно из вполне разумных решений, потому что можно не только сохранить ваше богатство, но и приумножить. И сейчас мы пока что находимся в периоде такого стартапа, скажем так, но через 2-3 через года, когда OneCoin уже будет известнейшим брендом, Огромное количество людей, которые, может быть, сейчас не готовы пойти на риск, а многие люди консервативные, не готовы заниматься, чем, чем занимаются партнеры ванкоин. Вот эти люди, они потом, когда уже ванкоин будет на открытом рынке, они удовольствием свои деньги вложат в OneCoin для того, чтобы просто сохранить свой капитал. Но, конечно же, мы понимаем, что тогда уже вкладывать в OneCoin будет не так выгодно, как сейчас, да, потому что мы сейчас идем против течения, потому что мы делаем то, что не делает никто, Потому что мы работаем по бизнес-модели, которые раньше на рынке в принципе не было. И, конечно же, нам очень непросто делиться информацией, нам очень непросто работать с возражениями, потому что люди не готовы просто понять, прислушаться к нашей бизнес-модели и к идее ванкоина, И мы платим определенную цену, но зато мы зарабатываем очень хорошие деньги, если серьезно развиваем бизнес ванкоина. А основная масса людей не готова идти против течения и уже присоединиться к нам в конце запрыгнет в последний вагон нашего огромного поезда через 2, через 3 года, через 4 года, когда OneCoin уже будет в свободном обращении. Итак, видим, что суммарный рынок вот этих всех трех категорий составляет где-то 1 триллион долларов. Поэтому, когда вы смотрите на рынок криптовалюты, видите, что биткоин это 6 миллиардов чем-то, а потом идет лайткоин может быть, эфириум, потом Ripple Coin там и так далее. Вы видите, что они в совокупности меньше чем 10 миллиардов, меньше чем 10 миллиардов долларов. Думаете, что а как вообще мы можем стать таким большим игроком на рынке, если сам рынок такой маленький? Так вот, на самом деле не нужно обращать на объемы рынка именно криптовалюты, потому что мы являемся... Ну, представляем собой гораздо большее явление, чем просто криптовалюта. Потому что мы это будущее платежей, мы создаем платежную систему, очень серьезную на базе этой криптовалюты. И мы работаем вот на те три категории людей, целевую аудиторию, которую я только что И Ружий Игнатова говорит о том, что криптовалюта сравнима с социальной сетью. Вот я думаю, что у всех у нас есть аккаунты на Фейсбуке или может быть ВКонтакте. Социальная сеть цифровая. Она глобальная и она является сетью. Также и криптовалюта цифровая, также глобальная. То есть нет смысла делать серьезную большую криптовалюту, как какого-то одного государства. И получается, что если раньше было несколько социальных сетей, то сейчас, конечно же, из Фейсбука перетащить ваших друзей, например, в Одноклассники, ну вот, например, меня перетащить в Одноклассники или даже в ВКонтакт, Меня будет тяжело, хотя я там нахожусь потому что я активный пользователь Фейсбука, потому что весь земной шар пользуется Фейсбуком, потому что это лидер в социальной сети. И мелкие криптовалюты, они будут просто съедены крупными по такому же принципу, по которому Facebook скушал все мелкие социальные сети. И сейчас все находятся на Фейсбуке. Поэтому, по сути дела, сейчас идет гонка за первенство. И мы в этой гонке участвуем. И тот игрок, компания, которая первая создаст глобальную резервную цифровую валюту, именно и станет Facebook на рынке цифровых валют. Вот такое вот резюме, такое подведение итогов. И на самом деле все примерно так и выглядит. Потому что до сих пор на рынке цифровых валют, на рынке криптовалют нету какого-то очень крупного игрока, который был бы удобен в использовании, которым бы все пользовались. И концепция которого была бы понятна. Биткоин это что-то такое сложное для айтишников, неудобное в обращении, что-то такое, что часто нравится, тяжело восстановить свой пароль от кошельков, точнее это вообще невозможно, если вы забудете пароль, ну и так далее и тому подобное. Есть очень много минусов у биткоина. Тем не менее, многие успешные люди и миллионеры говорят о том, что именно за криптовалютой будущее финансов. Итак, факты OneCoin. Компания стартовала в сентябре 2014 года. В компании OneCoin миллион 700 тысяч платных партнеров в 210 странах, ну, по-моему, в 206, да, то есть мы уже подходим к 210 странам. У компании рекордные темпы роста. Капитализация более чем 3 миллиарда евро у монеты OneCoin. Добыто около 30% монет. 300 миллионеров в компании уже есть за этот короткий период. То есть 300 человек, которые активно развивают бизнес OneCoin, уже стали долларами, даже евро-миллионерами. И в компании OneCoin самые большие чеки в индустрии MLM. Согласно порталу business точка это самый большой портал в индустрии MLM. Мы видим на первом месте наш глубоко уважаемый Юха Пархиала, родом из Финляндии. Сегодня, кстати, мы у него брали интервью. Я думаю, что скоро мы сможем все его посмотреть, как на английском, и на русском. Этот человек, он зарабатывает 4 миллиона в месяц. Никто до сих пор в индустрии MLM такие деньги не зарабатывал. Потом идут братья Штанкеллеры, другие лидеры. Но мы видим, что в топ-10, в топ-20, если посмотреть, очень много имен, партнеров, кто работает в компании Ванкоин. Поэтому у нас очень быстро здесь бизнес становится и очень большие деньги зарабатываются. Вот такие факты вокруг компании. И, как я уже говорил, мы идем по пути социальных сетей. То есть был как MySpace, вот может быть в России <coughs> в русскоязычном пространстве ими не использовались, тем не менее американцы помнят, что был MySpace. Но потом пришел Марк Цукерберг со своей идеей Facebook, появился Facebook, и люди забыли про MySpace. Или давайте вспомним Netscape, или даже Yahoo! Я сам отлично помню, каким заядлым пользователем Yahoo я был, и у меня там был почт, почтовый адрес, или адрес. Но когда появился Google, когда появился Gmail, честно говоря, я сейчас на Yahoo даже не захожу. Я, я молчу про Netscape, да, то есть это вообще какой-то рудимент, который мы как бы особенно и не знаем. И вот мы смотрим, что в мире криптовалют ожидаемо примерно такая же похожая ситуация. Сейчас есть биткоин, очень хорошо, что он первопроходец, он пионер в мире криптовалют. Он создал эту категорию, создал этот рынок, но именно OneCoin улучшит показатели и возьмет лидерство, станет первым игроком на рынке криптовалют. То есть биткоин должен автоматически отойти на второе место, может быть даже на третье место. Вот такая эволюция рынка и по такому пути мы с вами движемся. А для тех из вас, кто еще скептически относится к криптовалюте, давайте послушаем вот этих двух ребят которых все знают, это Билл Гейтс, не буду его представлять, все знают, кто он такой, и Ричард Брэнсон, мой один из самых любимых предпринимателей да, из Великобритании, вот эти два миллиардера, то есть это люди, которые в традиционном бизнесе заработали миллиарды. Говорят следующие вещи про криптовалюту. Цифровые валюты могут помочь бедным, но только не биткоин. Так что Билл Гейтс, он на самом деле так сказал, он видел огромный потенциал за биткоином, но также видит большое количество проблем и недостатков у этой системы. Поэтому, конечно же, должны появиться новые игроки. И кому уж, как ни нам с вами, не компании OneCoin этим игроком стать. А Ричард Брэнсон говорил, что будут появляться новые криптовалюты вроде биткоина, возможно, даже лучше биткоина. Тоже в своем интервью на телевидении он говорил э, о том, что э, у криптовалют огромное будущее, но опять-таки э, видно, что э, биткоином он не так сильно. То есть понятно, что новые игроки должны появиться. И опять, скорее всего, он э, просто пророчески говорил о компании OneCoin, о криптовалюте OneCoin. Вот такая у нас идея, такой бизнес, если коротко говорить. У нас есть пакеты для того, чтобы приобрести монеты OneCoin вам нужно купить пакет они у нас есть пакеты от 100 евро до 25 тысяч евро в пакеты входят так называемые токены и вот именно за эти токи мы добываем монетки точнее компания для нас добывает монетки я сейчас не буду углубляться в этот технический процесс он на самом деле очень простой нам не нужно устанавливать программное обеспечение на наши компьютеры нам не нужно значит, подключать сервера, устанавливать шахты, самим делать какие-то пулы. Мы все это не делаем. Мы все это доверяем компании. Компания централизованно для нас добывает, майнит криптовалюту ванкоин. Так что каждый может зайти на любой из данных пакетов. Можно начать с маленького, потом сделать апгрейд до большого. Я вам напоминаю, то что у нас через неделю будет сплит спросите у людей, кто вас пригласил, что это такое, но должен вам сказать, что перед сплитом у нас активность растет в разы, потому что сплит помогает вам добыть больше монет, удваивает ваше количество токенов. И также я вам напоминаю, что здесь написана цена на пакеты до конца марта. С 1 апреля цена у нас растет на 10%. Официальное заявление компании, с 1 апреля все пакеты будут стоить на 10 центов дороже. Это означает, что стартер стоит 110 евро, трейдер будет стоить 550 и так далее и тому подобное. Так что подключайтесь к глобальному движению, изучите побольше конечно же, информацию, сделайте э, взвешенное, правильное решение, посмотрите уже насколько нас много, насколько это движение большое. Мы видим, что на первом месте, конечно же, китайцы, так же как и в биткоине, э, их очень-очень здесь много. Практически цифра приближается к миллиону, потом это идет Гонконг, Бразилия, видим другие страны, Индия, Швеция, Вьетнам, Германия, Таиланд, Финляндия. На самом деле по всему миру действительно проводятся живые встречи, проводятся онлайн-встречи, и огромное количество людей из более чем сот стран зашло в компанию. И следующий рынок стратегический. Очень серьезный рынок для компании это Индия, потому что это очень большая страна, где в принципе власти лояльно относятся к криптовалюте. И потом это африканские страны. Африка как стратегический рынок у компании намечено на конец этого года, уже на начало следующего года. Мы видим, что русскоязычные страны, Россия, Казахстан, Украина, мы не то что в топ-10, мы еле-еле в топ-20 входим. То есть на самом деле про OneCoin, в постсоветском пространстве еще очень мало кто знает. Поэтому, если кто-то задает вопрос, они ли поздно, не поздно ли уже заходить в Ван я отвечу, что совершенно не поздно. Вот по аналогии с Японией, я тоже все время говорю об этом. Например, в Японию Ван только сейчас зашел. То есть японцы вообще не знают про Ван Коин. В то время, как мы видим, что уже около миллиона действительно в системе находятся. И в конце апреля в Харбине, в Харбине, представляете, в этой коммунистической стране очень непростой с юридической точки зрения стране, в Харбине на стадионе будет огромное событие, приедет туда Ружа Игнатова, и э, она проведет событие перед десятками тысяч китайцев. Это будет огромнейшее э, событие. Поэтому, если кто-то до сих пор еще говорит, что ванкоин это скам, попробуйте провести э, огромное массовое событие в Китае, на территории Китая, если ваша компания – это скам, если ваша компания – это пирамида. ну На самом деле все вызывает эту улыбку. Вот так проходят мероприятия по всему миру. Эквадор, Россия, Таиланд – это всего лишь э, несколько фотографий. Можно много слайдов сделать, потому что фотографий у нас очень-очень много. Проводятся мероприятия по 300, по 500, по 1000, по 2000 человек. Э, ближайшее огромное мероприятие, как я уже сказал, это Харбин. И будет международная конвенция в Лондоне 11 июня в Англии. Также мы полностью легально работаем. И э, Англия, рынок Великобритании очень активно сейчас взялся за работу в пару месяцев и показывает очень серьезные результаты. Я буду рад с вами встретиться на вершине карьеры. Буду рад, если вы войдете в нашу команду Angelsteam. Steam, Заходите на наш командный сайт angels-team.com, на наши паблики, ВКонтакте, на Фейсбуке. У нас есть канал на YouTube, также у нас есть командные чаты в YouTube, и вы всегда найдете ответы на свои вопроса. Ну и конечно же обратитесь к человеку, кто вас пригласил на данную презентацию, чтобы он вам более подробно рассказал о проекте, дал вам ссылку на регистрацию, объяснил, как у нас производится оплата. Angel Steam, мы покоряем тренды.